Дорогие друзья, приветствую всех на нашем праздничном турнире, посвященном пяти годам клуба «Авокадо» и, соответственно, школы любительского бокса Виталия Пивоварова. Боксеры нашей школы показывают отличные результаты на соревнованиях различного уровня, включая чемпионаты области. И вот боксер наш даже ездил на чемпионат Украины, занял третье место. Сегодня первенство представляют около... 80 боксеров из различных клубов Харькова, а также Харьковской области. Достаточно широкий спектр участников от 7 лет и до 20, даже у нас есть взрослые. Девочки боксировали сегодня, показали хороший бокс. Всем удачи, спортивных успехов, все молодцы! Я занимаюсь в школе бокса Виталия Пивоварова. Мне все очень нравится. Провел 10 боев в разных всеукраинских и других соревнованиях. Мне очень нравится и приглашаю всех своих друзей заниматься в нашу школу бокса. Я занимаюсь в клубе авокадо. Тренер у нас Виталий Пивоваров. Мне очень нравится сюда ходить. Я хожу уже... Три года я выиграла соревнования. Мне очень нравится этот вид спорта. Наш тренер учит нас быть сильными, спортивными, никого не бояться и уважать своего соперника. Я занимаюсь у Пивоварова уже долгое время. Призер чемпионата Украины, кандидат в мастера спорта. Про Виталия Пивоварова хочу сказать, очень хороший тренер. Хорошая школа бокса, э, все на хорошем уровне. И за такие соревнования огромному спасибо, зрелищные бои. Моя мечта стать мастером спорта международного класса, э, поехать на Олимпиаду, ну и выиграть, конечно, ее.